Добрый день, господа. В сеть всколыхнула новость о том, что вот Хмельницкая областная военная администрация выдала приказ коменданта о том, что теперь будут проверять документы и дали полномочия проверять документы согласно пункта третьего этого приказа. Список уполномоченных лиц Хмельницкого областного объединенного городского районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки их подразделений. Вот, то есть и с целью проверки документов в лиц во время обеспечения мероприятий правового режима военного положения. Все, шум подняли. О! Смотрите, ну, во-первых, спасибо тем блогерам, которые рассказывают, ну, людям. И я так понял, к этим людям относятся и представители органов власти. Вот, они прислушались, и аж, видите, аж 3 февраля 23 года порядковый номер этого приказа 4. Честно говоря, я думаю, что это номер 4. Вообще за всю деятельность, не только порядковый номер в этом году. Ну, ладно, если я ошибусь, будет хорошо. Смотрите, никакого тут в этом... Ну, то есть оно, по сути, ничего не изменит, вот, этот приказ. Даже если он будет во всех областях. Почему? Смотрите, обязанности носить документы с собой нет. Нет у граждан Украины, ну, берем граждан Украины, почему? Потому что именно граждан Украины касается воинская обязанность, да? Мы же видим, что здесь не просто так Хмельницкие, областные, то есть именно территориальные центры указаны, не полиция, не там органы какие-то, правопорядка, конкретно территориальные центры комплектования. То есть, смотрите, за обеспечение мероприятий правового режима военного положения за нарушение этих мероприятий нет никакой ответственности есть законопроект который не проголосован и ответственность не установлена вот была обязанность носить эти документы которые удостоверяют личность установлена в этих правилах карантина но на время военного положения Эти нормы не действуют Ну и что Например если К примеру у человека нет документов Во время правила Во время действия этого карантина да, То могли его там привлечь К административной ответственности То теперь это правило не работает То есть никакой ответственности За то что вы будете находиться Во время военного положения Без документов нет Естественно, ну, что происходит? Да? Находят человека, у него нет документов, его задерживают и доставляют в полицию, в органы, там, территориальные центры комплектования и так далее. Это незаконно и, и было незаконно. Без этих приказов, понимаете, задерживают уже ну, много таких роликов. Не знаю, может это на Мосфильме их снимают, да, как говорят у нас представители органов власти. Но таких видеороликов много, а результата, то есть последствий такого задержания, что кого-то наказали, кого-то сняли с должности, кому-то объявлен выговор, я не слышал. Не знаю по какой причине, либо люди не продолжают защиту своих нарушенных прав, да, а это конституционное право, нарушение права свободы передвижения, да, ограничили свободу человека, задержали, доставили, лишили свободы и так далее. То есть тут есть и состав уголовного правонарушения. Но... Никаких последующих действий я не наблюдаю. Чтоб два раза, как говорится, не подходить к записи видео, есть просто мнение о том, что все-таки документы нужно носить. Почему? Потому что вот постановление Кабинета Министров, в котором установлен карантин, да, 9 декабря 2020 года, 12.36. Тут есть вот пункт 2.3, да что с 17 числа 2021 года на территории Украины устанавливается зеленый уровень эпидемической опасности, соответственно, которого запрещается нахождение в общественных, ну, то есть без респираторов и без документов, которые удостоверяют личность, подтверждают гражданство, специальный статус, в общем, без документов, да. Так вот, были изменения, были изменения. И вот пункт 2, тут написано, что да, устанавливается этот зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности, вернее, распространения COVID-19, кроме периода военного положения, введенного указом президента Украины от 24 февраля 2022 года, номер 64 о введении военного положения в Украине. То есть не действует. И в этом указе про документы ничего нет. И в законе о военном положении обязанности носить документы нет. Да, есть основания, которые дают этим уполномоченным лицам право проверять эти ваши документы. Ну, скажем так, под эти основания, там одно из оснований, есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Те же представители органов территориальных центров комплектования могут дарить. у нас есть основания полагать, что вы не находитесь у нас на воинском учете, то есть нарушение правил воинского учета. Все, то есть вот под эти основания они уже могут. Если у вас нет документов, личность, процедуры установления личности в Украине, в Украине не существует на данный момент. Вот. Но есть законопроекты, да, которые... Это будет, скорее всего, скоро. То есть, скорее всего, скоро заработает процедура установления личности с помощью идентификации вашего отпечатка пальца. Вашего изображения цифрового лица ну вот. То есть в этих органах полиции Скорее всего будет оборудовано Там все так сейчас тоже Система каста records То есть все фиксируется, все записывается Вашего доставки в эти органы правоохранительные И простым прикладыванием пальца На специальное считывающее устройство Будет проходить идентификация на данный момент, если у вас при себе никаких нет, ну, зацепок, да, вот, допустим, документ какой-то там, где написано фамилия, имя, отчество ваше, вашу личность установить невозможно. Ну, путем, конечно, физического или психологического давления вы можете, конечно, себя выдать, как говорится. Но другого способа нет, более чем трех часов держать по закону вас не могут. Конечно, это тоже может нарушаться, да, ну, как это фиксируется записью в журнале доставленных, приглашенных лиц. И там просто вы, вас могут, например, как увеличивают срок содержания. Вас доставили, вы записались в журнале, вам же говорят, пиши. Вот, и вы пишете. Потом вас отпускают, и якобы вы выходите, а потом через 10 минут опять заходите, опять 3 часа находитесь там. То есть вот так, может, люди находятся иногда сутками в органах внутренних дел, то да. поэтому я же вам еще раз говорю доказать нарушение прав и привлечь к ответственности таких фактов я пока не вижу вот, люди не обращаются наверное, ограничиваются да, вот этими блогами где, ой, это не закона, там это, практически ну, у меня был практический опыт я делился им и это решение разлеталось о том, что в дом некоторых, вы вообще поинтересуетесь вот в той же Хмельницкой области, а установлен ли там комендантский час надлежащим образом. Я когда интересовался, в Киеве не был он установлен надлежащим образом. Поэтому, ну, такие вот дела.